История, которую я хочу вам рассказать, началась пять лет тому назад. Много это или мало судить вам. Я посещаю одну пожилую еврейскую женщину, ее зовут София, и у нее есть внук Давид. О нем пойдет и речь. Кроме обычных разговоров о кухне, о моде, о детях, о последних событиях, я говорю Софии о важном о вере в Бога и о ее еврейском мессии Ешуа. Во время наших бесед о самом главном практически всегда, постоянно прибегал ее внук Давид. Его любимое было развлечение – показать что-то, рассказать что-то, угостить, то конфетой, то еще чем-то. Ему не хватало внимания, и это беспокойство, Просто выходила наружу. В одном из разговоров София рассказала, что год назад она потеряла своего мужа. Это был любимый дедушка Давида. Эта смерть как-то странно повлияла на Давида. Он начал плохо спать. Ему приходили во сне кошмары. И в этих кошмарах, являлся дедушка, и он с ним разговаривал. Эта ситуация очень напрягала Давида и окружающих его близких. Для меня, как для верующего человека, это был сигнал. Я верила и верю, что Господь по одной молитве может разрешить эту ситуацию. И я предложила бабушке и маме Давидика помолиться за эту ситуацию, чтобы Бог разрушил эту демоническую атаку на Давида. В этот вечер я помолилась и ушла. На следующее утро раздался звонок, и это был звонок от мамы Давида. Она с благодарностью говорила о том, что впервые за долгое время ее сын спокойно заснул и спал. Как вы понимаете, Бог освободил Давида от демонического влияния. С тех пор прошло 5 лет Давиду 14, и он прекрасный молодой человек. Но что самое удивительное, то Божье прикосновение, которое он получил 5 лет назад, действует и сейчас. И вот маленький пример. Недавно я была у Софы, и она мне говорит, Оль, представляешь, лежу, болею, температура, мне плохо. Давид пришел и говорит, бабушка, хватит болеть, давай помолимся, чтобы Бог тебя исцелил. И так происходило неоднократно. Когда кто-то в семье болел, Давид предлагал помолиться. Для чего я вам все это рассказала? Для того, чтобы каждый из вас мог смело молиться Богу за себя и за других. Шалом!